Какую частую ошибку допускают родители? Они маленького ребенка, который еще хочет гулять, хочет радоваться, хочет наслаждаться жизнью, лишают детства, заставляя ухаживать за младшим братом или сестрой, или за домом, ну или за дедушкой, бабушкой, uh -huh. или за домом, заставляя учиться слишком рано. Заставляя ходить на тренировки, там, на какие-то тренинги, курсы и так далее, так далее. В пять лет уже великий пианист. Ага. Получается, ребенок лишен детства. И этот ребенок, он никуда не делся. Его потребность, она высока. Просто этот ребенок уходит в тень. И вот то, что называется серый кардинал он не напрямую управляет жизнью человека, а из-под воль, в да, ну, периоды неосознанности. То есть проявляются какие-то эмоции, непонятно откуда, проявляются какие-то состояния, как, какие-то реакции. Это есть тень. Управлять можно только тем, что осознается. Для того, чтобы управлять, Этим внутренним ребенком, для того, чтобы повзрослеть и не быть like child, uh -huh. ну, как ребенок. Необходимо этого, вот этого ребенка ублажать, наслаждать, любить, заполнять осознанно, специально, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным. Почему есть страх иметь детей? Вроде бы с чужими детьми хорошо, а своих детей нет. Да. Потому что себя еще не чувствуешь достаточно Да.